Как же уговорить сетевика переподписаться ко мне в команду работать в моей структуре? Итак, как сделать так, чтобы убедить человека в том, что мое коммерческое предложение лучше, чем его? Какие фразы сказать? Где провести эту встречу? Чем его опоить, чтобы все это получилось? Меня зовут Зайцев Алексей, я в сетевом маркетинге 18 лет и за это время провел несколько тысяч встреч с сетевиками и приобрел определенные принципы того как встречи проводить не надо и как встречи проводить стоит и самый важный из этих принципов я сегодня расскажу потому что если вы встали на путь приглашения в команду опытных людей то вам нужно стать профи больше чем они итак первый и самый важный момент мне нужно биться кастом и доказывать что мое предложение лучше чем твое. То есть я как будто специально выбирал предложение хреновое для того, чтобы послушать твое, которое лучше. Люди могут даже обидеться на то, что вы докажете, что они находятся в плохой компании, а вы хороший, потому что вы им это логично объяснили. Люди, попадая в то место, где они работают, как правило, как-то исторически туда попали и им не хочется чувствовать себя дураками. Это по моему логично. Следующий момент. Не нужно доказывать людям, что продукция, с которой работаете вы, лучше. Потому что если человек получил результат на продукте фирмы, с которой он работает, то ему доказывать в принципе ничего не нужно. Он уверен в том, чем занимается. И если вы докажете, что продукт у вас лучше по составу, интереснее по цене, мало кто на это, так скажем, поведется. Большинство людей могут остаться при своем мнении, закрыться от вас, вежливо послушать и мысленно сказать, идите ты в баню. Вот а, большинство сетевиков именно так себя поведут. Итак, следующий момент. Это когда мы проводим презентацию маркетинг-плана. Очень часто это звучит в режиме «заткнись и послушай меня, потому что я прав». А нужно вести диалог немножко по-другому. У человека есть что рассказать. И вам есть что от него послушать для того, чтобы увидеть слабые точки в маркетинге. Для того, чтобы увидеть слабые точки в работе его с наставником и командой. Для того, чтобы увидеть какие-то его э, дефициты, которые вы можете восполнить своей поддержкой, пригласив его. Итак, если вы имеете такую дикую потребность рассказать человеку, что вы работаете самыми зарабатывающими лидерами, вы... Работаете в самой компании с той компанией, что ваш продукт самый быстрый, вкусный и удобный. Но поймите правильно, по что человек этого может просто не хотеть услышать. Вот что нужно делать для того, чтобы человек захотел вас услышать? Что нужно сделать для того, чтобы человек вам доверял? Что нужно сделать для того, чтобы сложились определенные качественные отношения? Вы можете получить у нас на курсе. Итак, я вас хочу пригласить на обучение. Тому, как приглашать сетевиков из других компаний, как научиться себя вести так, чтобы вы могли качественно отрабатывать встречи с MLM предпринимателями, и как сделать так, чтобы стать профи именно для людей, которые работают в смежной профессии, для людей, которые работают тоже в сетевом маркетинге, для людей, у которых есть тоже к вам коммерческое предложение. И если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк. Подпишитесь на мой канал, потому что я делюсь какими-то полезняшками именно для MLM предпринимателей Если вам хочется связаться со мной, то под видео есть контакты, как по ссылочке выйти на WhatsApp со мной. До встречи на обучении!